вчера заявление в ЗАГС подали. Очереди, нервотрепка, все такое? Нет, сейчас все просто. Зарегистрировались на портале госуслуги.ру, оформили заявку, выбрали удобные день и время, и все, готово. Вот это да! Госуслуги.ру. Проще, чем кажется.